порядка трех 4 метров. Пожалуй, всех обсуждаемых сегодня. Это вот насколько надо задуматься, что бабочки убивали? из класса дегенетических сосальщиков. Пока людей. Но они вроде как... только в Центральной Америке. Вроде как. Их насекомых давайте переключим. О, а это я посмотрю. Эй, hey! Всем привет, ребят, с вами Тимур Лайп, и сегодня мы с вами, да, мы с вами смотрим Звездного Капитана и под названием Ужасы Острова. А, это, короче, анимешный сериал есть такой, и тут будут рассказываться моменты. Короче, я реально смотрел этого челика, хотел сделать на него типа видеореакцию, но как-то руки как-то уползали в другую сторону. Так что вот, сегодня появился момент, куда-то я уже уплываю почему-то, и появился момент посмотреть, давайте посмотрим. В данном видео я расскажу вам о том, каких жутких и мерзких существ вы можете встретить на острове гигантских насекомых и что они с вами будут делать. Уже видеоролик хороший. <связывая> Возможно, в будущем это вам хоть как-то поможет, если вы вдруг окажетесь. Бля, это, кстати, очень напоминает э -э, из Last of Us. Да, из Last of Us. Челки, это грибники ебаные, которые все мешали жить нормально на одном из таких островов. Вот, например, участь персонажей из обсуждаемых сегодня аниме и манги была довольно печальной. Хотя им повезло больше, чем девушкам из аниме High School Fleet, ведь там вообще все материки и почти вся суша оказались под водой, а единственный способ передвижения — боевые корабли. Например, главная героиня Акэнами... Academy... Господи, даже тут рекламы. я даже рекламу случайно не заметил. Так, ладно, приватно... О хорошего. Буквально все гигантские насекомые будут пытаться вас убить, съесть, отложить вас личинки или использовать в качестве дома. Давайте Ева. рассмотрим некоторые из возможностей того, как именно вы умрете. Заебись. Начнем с чего-то более-менее приятного, с бабочек. Знакомьтесь, парусник мака или хвостоносец мака. Эти существа, а точнее настоящие представители этого семейства, угу. обитают в Китае, Японии и даже в России. Размах их крыльев доходит до 13 сантиметров. На нашем же острове Нихрена. размах крыльев этих существ составляет порядка 3-4 метров. Пожалуй, из всех обсуждаемых сегодня насекомых, эти самые красивые и безобидные. Клешней или мандибул для атаки у них нет. Мягкие крылья можно легко повредить палку или огнем. Даже Опа. длинные лапы нужны лишь для фиксации добычи, но не для нападения. Опасность же этих прекрасных созданий заключается в длинном подвижном хоботке. Реально существующие представители этого вида при помощи него достают нектар из цветков и сосут сок из плодов. А mm -hmm. в манге и аниме хоботок нужен для поглощения всех жидкостей из тела жертвы. Mm -hmm. Парусник мака будет использовать вас подобно пакетику с соком. Зато если вас это утешит, смерть ваша будет довольно быстрой. Наступит она где-то через секунд 20-30 после проникновения mm -hmm. в тело хоботка. Особенно опасны такие монстры в период спаривания. Для репродукции им нужны запасы соли и минералов, которые они будут активно добывать из Пойманных людей живут. Это вот насколько надо задуматься, что бабочки убивали. Ну, бабочки, ладно бы, ворна, те же самые, те же самые кузнечики а от бабочки. Которых можно повредить прям за 5 секунд. Там палкой, там огнем хер знает чем. Кинуть с них, например, сделать факел, зажечь, кинуть в них, и все, они умерли, а тут уже у у, -у, -у. Животных. Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться на нашем райском острове, это паразиты. А если точнее, то это лейкохлоридии парадоксальные. Паразитические плоские черви из класса дигенетических сосальщиков. Показалось? Вообще, в природе у Хлориде Я довольно интересный путь развития. Взрослая форма паразитирует на птицах. ее яйца из птиц с пометом попадают в траву, где их поедают улитки. Внутри уже их тело из яиц появляется. Вот насколько он запарился над материалом, чтобы заметить, какие бабочки высад... Ну, в чем прикол, бабочки-то... Они в любую жопу едят, даже, вот, даже у нас в России. Летом. который бывает раз в месяц. А, улитки те же самые. Это ездец. Это насколько должна быть креативность у человека, чтобы придумать убийц бабочек и ебаных улиток. Появляются yeah. личинки. В итоге в ходе дальнейшего развития паразит заменяет собой один из глазных щупалец и вынуждает своего носителя двигаться к свету, где его поедает птица. После этого лейка Хлориди уже паразитирует на ней. Вот такой вот замкнутый круг. вынимая манги промежуточным носителем выступают четвероногие животные, само собой люди. Такую гадость вы можете подхватить, если попьете не кипяченой водички или поедите ягодок. Из вашей печени паразиты будут расти до самых глаз, из которых со временем вылезут. Также наши хлориди частично будут контролировать мозговую деятельность жертвы, побуждая ее двигаться на возвышенности. Тут она будет ждать, пока ее не сожрет какой нибудь крупное насекомое, чтобы уже паразитировать на нем. А? Убила. Собственно говоря, на острове найдется много тварей, которые не задумываясь, сожрут ли хлоридию, наплевав на дальнейшие проблемы. К числу таких насекомых относится и огромный протогермес грандис, также известный как коридолит или рогауст. Даже в реальном мире эти создания уже могут похвастаться большими размерами. А он здесь сжрал, это просто там пум-пум-пум-пум-пум и практически съел. хрена себе. Аниме мои манги... 8-10 метров! Охуеть! 80 метров. И на вместе с мандибулами в среднем составляет восемь-десять метров. Мама, Кстати, мандибулы да, настолько острые, что моментально разрезают плоть, кости, одежду и многие другие виды материалов. После убийства жертвы рогауста ее поедают, что, впрочем, соответствует их поведению в обычной природе, где они выступают хищниками. А сейчас я вас побалую чем-то совсем отвратительным. Я Лучше сразу отложите еду, ну или хотя бы возьмите рвотные пакетики. Знакомьтесь, оводы. Семейство оводы. паразитических двукрылых из инфраотряда круглошовных мух. Тут сразу стоит сказать, что даже реальные представители этого вида та еще мерзость. Например, самки носоглоточных оводов на лету выбрызгивают живых личинок в глаза людей и животных. После чего они паразитируют на слизистых оболочках глаза и носа внутри глазных яблок. Желудочные оводы откладывают Вот вы, блять, специально это сделали? Выпуск. Вот специально он это сделал Вот сейчас весна наступает Сейчас вся, вся тварь в виде комаров и мух и других чертей, вылазит на улицу, он такой про рассказывает. Яйца на волосяных покровах головы и конечностей жертвы, а вылупившиеся личинки проникают в пищеварительный тракт, где развиваются и питаются. Оводы с острова гигантских насекомых довольно бесцеремонные существа. Они просто подлетают к вам и засовывают свою задницу в вашу задницу или в рот, откладывая большое количество личинок. Эти милые создания начинают активно поедать все ваши внутренние органы, а после нескольких минут уже выбираются из вашей пустой оболочки. Затем они либо доедают останки своего бывшего носителя, либо отправляются на поиски новой пищи. После превращения во взрослую особь, цикл повторяется. Кстати, в реальном мире встречаются оводы, нападающие только на людей. Но они вроде Хрена как летают себе. только в Центральной Америке. Фу. Вроде как. Кстати, хотите вторую часть ужасов острова гигантских насекомых? Yeah. Давайте для этого наберем 70 тысяч лайков. У меня для вас есть еще много приятных тварей для oh. разбора. С этих жутких насекомых давайте переключим oh, на что-то более а это приятное, менее мерзкое. Например, на клещей. Сразу стоит отметить, что даже в реальном мире эти Все маленькие поганки крайне опасны твари. для любых живых существ. Yes, yes. Человек, домашние питомцы, сельскохозяйственные и дикие животные. Все могут стать жертвами ексодовых клещей. Всего один укус может привести к разным жутким инфекционным заболеваниям. Собака может подхватить пероплазмоз, который без лечения убьет животное менее чем за неделю. Список инфекций, которые передаются от клещей, огромен. Взять хотя бы клещевой энцефалит. Это заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, а в крайних случаях даже к смерти больного. Казалось бы, всего один укус и у вас непоправимое поражение головного мозга на всю оставшуюся жизнь. На острове гигантских насекомых клещи представляют не только опасность в качестве возможной передачи инфекции. Сколько из-за своих размеров могут попросту осушить вас досуха? Да, если вы не знали, то эти паразиты питаются кровью своих жертв. Инфекция это всего лишь неприятный бонус. Прицепляясь к добыче они пьют ее, а потом отваливаются и сваливают размножаться, откладывая около 17 тысяч яиц. Вынимая аниме манги клещи попросту облепляют свою жертву и пьют ее, пока она не умрет. Дело тут еще и в том, что один клещ может выпить крови в 10 раз больше, чем его изначальные размеры. Так что на нашем острове на одного взрослого человека мы может хватить всего 10-20 паразитов. Другой опасностью этих монстров в аниме и манге является их скорость. При этом в реальности они очень медлительные, и часто ну подолгу да. ждут свою жертву на одном месте, перемещаясь на нее после физического контакта. Ну а сейчас я все же над вами немного сжалюсь, и мы поговорим про ос. А если точнее, то про их рот под названием мамофилы. В реальной Мамофила. жизни это такие маленькие мамофилы. насекомые, длина тела которых составляет в среднем порядка 20 миллиметров. Своих жертв мамофилы парализуют, а после относят свое гнездо, где ими уже питаются личинки. Осы в аниме манги, в общем похожи на настоящих. Они ловят подходящую цель, парализуют ее, и относят заранее сделанное из грязи гнездо. После этого на жертву откладывается несколько яиц, хотя в природе это почти все всегда одно яйцо. Но, как мы поняли из манги, чем больше, тем эффектнее. Ну так да. вот, из яиц появляются личинки, которые начинают поедать парализованное существо. Чтобы добыча вдруг не убежала, эти жирные склизкие твари накачивают ее особыми веществами, типа которые вызывают эйфорию. Типа, короче, наркотиками, и они под кайфом. И уж все. Боли лишают возможности сопротивляться. Со стороны кажется, что пойманный человек или животные получают удовольствие от того, что их медленно жрут. Само собой, это не так, и если вы вдруг уничтожите личинок, то полусъемник Единая жертва перед смертью придет сознание, соответствующая реакция не заставит себя ждать. <рpeed> <рpeed> На очереди у нас многоножки. Время есть, господи, от самого... Мерзкого? Ну, то есть, менее мерзкого, до да, самого ужасного реальности ...эти членистоногие хищники. Они хватают добычу и удерживают ее при помощи первой пары туловищ... Опа, хвостом такой, на, на тебе за палец. ...с внутри которых расположены ядовитые железы. Стоит учесть, что даже у некоторых обычных многоножек яд опасен даже для человека. И может вызвать они менее или временный паралич. Представительница вида многоножек гигантская <с сколопендра. длину может доходить до 30 сантиметров. Такая милашка питается ящиками пилашка бля, по, по руке ползет. Фу, блять, у меня даже мурашки по коже. Ой, блять, какая-то хуйня фу. Птицами, мышами и лягушками. В аниме манги же длина многоножки превышает 80 mm -hmm. метров. Она ловит добычу передними ножками, подносит к пасти и не спеша поедает, откусывая небольшие части. Огнестрельное оружие против склопенных насекомых бесполезно. Пули просто отскакивают от ее крепкого панциря. Скорость монстра огромна, а при передвижении острые лапы превращают фарш все, до чего докасаются. Одно такое существо может своим телом обернуться вокруг боевого корабля и смять его словно жестяную банку. Фу, какая гадость она укусила. Это все на сегодня. В дан... Вот говорили с клапедору не трогать, а они трогают, суки. Короче, выпуск не из приятных, скажу честно, мне сейчас уже даже немножко неприятно. Если кому понравились такие вот виде, вида. Обзор на какие-то всякие ужастики. Ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, а я пошел <свистит> стерилизоваться. Ладно, всем удачи и пока-пока.